Добрый день, дорогие солисты, ну или ночь, ну, у кого там что, у меня сейчас ночь Вот это обращение именно к вам, именно тем солистам, у которых нет детей, и которые парятся, что мол У меня нет детей, у меня там нет жены, я там не состоялся как мужчина или что-то подобное, или в этом роде Выкиньте эту херь из своей башки Понимаете, у вас в руках великое счастье и дар. Мне 36 лет, и у меня нихуя нет. А все потому, что у меня была жена и, и есть дети. И я плачу алименты, ребята. А ситуация в жизни моя такая. Я работаю сейчас на севере в золотодобывающей компании. В геологоразведке. В принципе, зарабатываю ну, немного, но нормально. Я так считаю, во всяком случае. Но при этом у меня сейчас на карте минус 120 тысяч. Дома у меня нет. Кому пойти, у меня тоже нет. Мою карту заблокировали. Куда-то идти сейчас срочно устраиваться, работать мне смысла нет, потому что деньги приходят на карту, а она у меня заблокирована, там минус 120 тысяч. До этого с нее сняли 400, и сейчас остаточки бабах! Вот и все. Почему это случилось? Ну, два года назад. Три года назад. Еще когда я не ездил на север. Я сидел с детками. Моя жена благополучно бледанула и спалилась. В итоге развод. В итоге блядь, страдания, боль. Полный пиздец. В жизни во всем потерял смысл, потерял все, поехал на эти севера, начал работать, приезжать, бросил курить, весь что-то взялся за у, как я посчитал, что-то начал над собой работать, знаешь вот эту новую блядь, нашел вот эту в себе блядь, стезю, по которой идти но увы, сколько бы я ни старался заработанные деньги там, вкладывал в акции пытался как-то развиваться. Поступил в институт, на хорошем счету там в своей компании. Но что бы я ни делал, я всегда в нуле, всегда в нуле. Приезжаешь детям, то все, одел, был жратвы, подарки, с блядью договорился, по 10 тысяч буду тебе на еду давать, образование полностью беру их в свои руки, в школу собирать свои руки. В этом году дочь пошла в школу, набрал ей в маленькой леди, Можете посмотреть, что это за магазин. Очень хорошая и очень дорогая одежда школьная для детей, для девочек. И выбрал планшет. За 60 косалей, Обучающий, хороший планшет. Эпловский. А сыну хотел за 90 взять квадроцикл. Ну, блядь. Решил иначе. Подал на алименты. Десятки мало оказалось. Ну что, 400, блядь, забрали. И в итоге у меня сейчас... И еще потом забрали остальное. В итоге у меня сейчас 120 минус, 120 на карте. Поскольку я 8 месяцев впахиваю там, блядь, без выходных, по 12 часов, у меня 4 месяца потом отпуск. Вот у меня сейчас еще 2 месяца я здесь. 2,5. А у меня нету денег, у меня минус. Я живу, блядь, на съемной квартире, которая заканчивается, блядь. Через две недели. Еды у меня на неделю. Денег у меня. Вот они, мои денежки, блядь. Я, блядь, не алкаш, не наркоманы, не бухаю. Бомжевать я идти, блядь, не собираюсь. Там спиваться где-нибудь в сугробе замерзать. Это не в моем стиле, скажем так. Вот думайте, господа, как вам, блядь? Жениться, как вам детей рожать И как вам, блядь, бедно, несчастно, Не повезло, что у вас нет семьи, блядь Вот что мне теперь делать Можете догадаться сами, нахуй Если я не собираюсь бомжевать, блядь И мне некому обратиться, блядь Что мне остается, нахуй Надеюсь, вы для себя возьм... Сделаете выводы, блядь